В качестве конкретного инструмента было предложено использовать цифровую платформу Graduway для активизации деятельности выпускников школы бизнеса, таким образом помогая выпускникам создавать международную сеть контактов. Петрова,